Приветствую, ребят, на своем канале с вами Александр. В этом видео говорим о матче Динамо-Десна. Прежде чем начать разговор о данном матче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик, потому что у нас будут очень хорошие прогнозы. Мы, конечно, только начали вести этот канал, но анализируем матчи и даем хорошие проходы. После большой паузы, связанной с матчами сборных, возобновляется чемпионат Украины. Наконец-то мы дождались. Во втором туре нас ожидает матч, где Динамо будет играть с Дисной. Обе команды в первом туре одержали уверенные победы. 4-1 и 3-1 соответственно. Обе команды Играет сейчас очень неплохо. Динамо еще успела, конечно же, выиграть Суперкубок, обыграв Шахтер. Поединок обещает, конечно же, быть интересным. Хотя букмикеры и отдают предпочтение Киеву. Коэффициент 1.45 всего лишь в то время, как на Десну дают 6.5 Коэффициент на ничью 4.9 Интрига в этом матче, на мой взгляд, присутствует В прошлом сезоне Динамо смогло выиграть только один раз Десны Два раза проиграли, один раз сыграли в ничью Конечно, с приходом в Луческу все изменилось И все ожидают получить хорошие результаты Но даже уже с Луческа в товарищеском матче Динамо уступило 2-1 Десне да еще и такая столь длинная Пауза. Большое количество игроков отсутствовало в команде в Динамо. Это может сыграть на руку черниговцам. Мой прогноз на этот матч Total 2,5 больше. Либо же обе забьют за коэффициент 1,83 на 2,5 больше 1,62 коэффициент. Такой мой прогноз. Если вы согласны, пишите в комментариях ваши варианты и ваши прогнозы на этот матч. Будет интересно почитать. А также... Ребят, ставьте с умом, играйте с умом, наслаждайтесь просмотром, помните, что ставки это игра и здесь есть также риски, можно выиграть, можно проиграть, потому ставим с умом. Всем хорошего настроения, хорошего матча, будем надеяться, что он будет максимально продуктивный и порадует нас голами. До скорых встреч, пока-пока!